У вас после приключений в семье Бейкеров, походу, крышняк поехал, что реально. Вы что читаете, ребенку? Ей же 6 месяцев. Да, вот я про тоже. То же. Мать твою, вы что хренели, что ли? А еще я понял, что... Я нихуя не понял. Что это было сейчас? Почему он грохнул мою жену? И дочь мою забрал. И я, конечно, получил прикладом по башке во всех играх одно и то же, всегда получаешь прикладом по башке. <свы> Не хочу туда идти. Да тебя вообще как-то прет на потерю конечностей, мужик. Hey! За с призраками своего. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! И зачем я сюда спустился, вопрос? Чтобы на крыс посмотреть? Ах ты, твою мать! Окей, okay, богатыри, всем привет, вы попали на канал Княжа. Сегодня с вами начнем проходить игрушку под названием Resident Evil 8, ну или Village, как она там называется. Эта игра является продолжением истории Resident Evil 7. Uh, которую я уже проходил Я ее проходил несколько лет назад Поэтому я решил, что проходить ее на YouTube Будет не очень интересно, потому что я уже все там знаю Восьмой uh, резидент Я себе не спойлерил Вообще, старался избегать, поэтому uh, Начинаем с вами новую игру Давайте посмотрим, на чем будем играть uh, На обычный Я не хочу тут Хардкорить, uh, умирать, как в Майнкрафте Прыгать со скалы и потом жалеть о том, что Я запустил этот уровень сложности Ну и в принципе на низком тоже не интересно Погнали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 И ведьма заперла девочку в зеркале. Все. У вас после приключений Из... в семье Бейкеров, походу, крышняк поехал, что реально. Вы Зажим что читаете, сказка. ребенку? Ей же 6 месяцев. Да, вот я про тоже. Книжным сказали, это местная сказка. <с> Такой фольклор. Ну и Роза-то не Посадите этих продавцов Потому книжного. Что не и слава богу. Ты же помнишь, мы уехали, чтобы избавить ее от этого. Да, я это прекрасно помню. Это ты параноик. Да не. А, ладно, прости. Но я не параноик, я осторожен. Ну, тогда осторожно неси дочь спать. Параноик, так-то после Извините. того, что в седьмом резиденте с ним было, Тут любой бы запараноил. Кстати, а у него с рукой все в порядке? Все или... Хорошо, Роза. Твоя мама боится прошлого. И ее можно понять. Поэтому читайте такие больные на голову сказки. Да? Ты что так, показал? а... Ничего. Сейчас... Не, можно. не, не, не, все, все хорошо. А, я не могу посмотреть, цела ли у него рука после седьмого резидента. Ну, слушайте, мне, кстати, нравится. У меня тут еще сотка ФПС. О. Uh, так, вращать вот так, да? Uh, роза. Розе полгодика 2 февраля 2021. -го. Дети быстро растут. Будем радоваться. Никаких такой. грибов. Ладно. Нет, так нет. Блин, слушайте, а у них тут мило достаточно, кстати. Я себе новую видеокарту поставил. Не 30 серии нет, но сильно лучше, чем моя а, была, старая. Процесс. Поэтому у меня сейчас все максимально хорошо. Я поставил высокая ультры Высокие-ультры. И у меня сейчас вот 104 FPS. Просто у меня бальзам на душу, у меня глаз радуется. Тише-тише. Я уже сказал твоей маме, что эта книга для тебя слишком страшная. Так, надо понять, куда идти. Ну, наверное... Не... О, погодите. Что это такое? Лекарство Ми после инцидента, она принимает ее строго по графику. Понятно. Так, можешь это еще изучить? Мы обожаем эту песню. Почти пришли. Я, кстати, проходил Резидент э, 7, когда еще русской озвучки не было. Я вот что слушаю. Прекрасная озвучка. Реально, озвучили классно. Так, это, наверное, наш кабинет. И тут даже лицо Итана, по-моему, не показывается, да? А, ну и? А что это заинвертировано? а а, -а, -а.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 Меня не любит обсуждать эту тему, но разве вот так? Можно вот так вот легко все забыть и сделать вид, что ничего не было? Не лучше ли обсудить те события, чтобы мы воспитывали Розу, не опасаясь возвращения прошлого? Это надо сделать хотя бы ради нее. Я знаю, Мия это тоже понимает. Она бы... А, она бы не вспылила, как и тогда в больнице, быть и все равно. Так, ну... А роз... а розмари Уинтерс. Не выявлены, птенцеров просит мяски псы. Проведен дополнительно грибковые патогены. мемориальные больница. Все хорошо. И дальше я не увидел. о игрушечка. Привет, крошка, роза. Я понял. Оружие, выживание, применение крупнокалиберного. Спасибо, спасибо, что перебил. Да, понял, я понял. Ну дай смотреться, что ты вот меня так, так... подвинешь то Не волнуйся, я буду внизу. Папа защитит тебя от чудище сказки. Ну, вообще, я не вижу, но, по-моему, рука у него на месте, и там не видно этих скрепок, которыми Зоя нам руку чинила. Так я вообще куда иду? Правильно иду, да? Слушайте, красиво здесь, на самом деле, реально мне нравится. Мия, женщина. Как дела? Все хорошо. Да, она спит, как как младенец. <смех> М -м, пахнет вкусно. Это что? А? Не трогай. Чорб из овощей. Это местное блюдо. О, я смотрю, ты здесь освоилась. <смех>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 Какого хуя? Это что сейчас было? было? Ты... Крис? Какого черта? Ты ч че, ⁇ охренел, скотина? Нет! Что? Что происходит? Прикладом по башке сейчас получишь, да? Да что сейчас было такое? Иди, Да, блять, не ори. Все чисто. Роза, отвали от моей дочери, тварь! Груз у нас, сэр. Увидите. Не смей к ней прикасаться! Итан, нет! Я так и знал. Ну конечно. Все, Ты можешь объяснить живого хрена? Ты мою жену грохнул, сука. Выпердышь, ты сраный, блядь, дочь верни. Че это было? Алло. Здравствуйте, мистер Уинтерс. Я получила анализы Розы и хочу обсудить их лично. Сможете подойти в следующий четверг? Не вопрос. Мы придем. Врач звонила. Сходим к ней в четверг. Эй, хватит. Думай о хорошем. Ну же. Мы же обсуждали. Знаю. Мы только это и обсуждаем. Еще удивительно, что вы вместе остались после того, что произошло? Так что тебя тогда волнует? Послушай, с ней все будет хорошо, я уверен. Что еще нужно? Мы нужны, Итан! Ты нужен! Но ты все. Не, да о чем ты говоришь? Ты что-то скрываешь от меня? Давай, скажи мне. Чет. Я должен ответить.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 звонит-то не видишь 2014, Дологите, груз под что за чушь вы несете где крис редфилд и роза кто это? Это канал. Его, <ч inhale> сука поддерживаю ну вставай погнали Чё поищем их ну и хотя бы выберемся из этой жопы Так, давай посмотрим Цели операции Устранить тель. цель, доставить тело Забрать розмарин Уинтерс у Итана Уинтерса Доставить обоих Уинтерсов в пункт С Для дальнейшего осмотра Приставить к ним хотя бы двух охран Устранить цель, доставить тело Так Это они про Мию, я так понял Забрать розу у Итана А, и Итана Уинтерса отфу ты, блин ну, почему-то они меня не забрали. Не понял. Бесполезно. Хорошо. Бесполезно. Ну, на самом деле плохо. Здесь приседание на С. Кто делал это управление? Ладно, я перенастрою в следующий раз потом. Так, у тебя все нормально? Ты ходишь как-то медленно, мужик. Просто было бы неплохо, если... А, тут, наверное, сугроба, поэтому ты пройти не можешь ни хрена. Просто было бы неплохо, если бы ты ускорился. Нет, ну я что-то на самом деле сейчас э, знатно охренел. Опять же, я не знаю насчет скримаков в этой игре. страшные или не страшный, я не смотрел ничего. Может, их вообще тут не будет. Что-то мне это напоминает. В тот раз мы также про... Блять, ну вот как можно. Ты, ты мог поаккуратней как-то, ну ем. Ё... А, вот. Тихо. Какого? Что за? Это что за локация, блин, это видимо с кривуховых топий? Так у них там уши, а здесь вороны. Ёп твою мать, ты что, дурак, что ли? Это у них, типа, такая система сигнализации? Что это было сейчас? Специально играю почаще в хорроры, чтобы закалиться и не пугаться скримеров. Так, вот, Мостик подо мной нет. Я пока даже не понимаю, куда мы идем. Слушай, тут ничего нельзя смотреть. там Может что-нибудь взять. Не знаю, может нож какой-нибудь хотя бы найдешь. Так, тут есть два дома. О, метла. Давай возьмем метлу, накинемся какую-нибудь балахоном будем притворяться уборщицей? Эм. Откуда здесь водопровод? Вот откуда? Откуда здесь вода будет? Вот объясни мне, пожалуйста. Ты тогда что вообще рассчитывал? Мужик? Кстати, лекарство. Тихо-тихо. Так, кто передвинул? Признавайтесь. Понятно, ничего полезного. Погоди, а тут есть какая-нибудь лестница там наверх? Ну, потому что мне что-то кажется, что это не, один, не, не, не единственный этаж в этом доме. Да нет, походу, единственный. Следы крови какие Не хочу туда идти. Я не люблю подвалы. Не люблю заброшенные дома. И тут еще что-то катается. Кто-то постоянно что-то передвигает. Так, ну вроде меня тут никто не укусил. О, что это такое у нас? Хорошо. Так, сейчас я по по сяду поудобнее. Давай, я готов Крыса И зачем я сюда спустился, вопрос Чтобы на крысу посмотреть Ах ты, твою мать Какого хрена Так, оленя, рога Так, ну вроде пока ничего страшного нет. Пока ничего страшного нет, но мы пока изряпались кровью, оба что-то непонятное. Да, они что, это кровь вообще-то. Ладно, хорошо. Кто это сделал? Да, вопрос хоть хороший, с подвохом Так, ну... Здесь я пока ничего не вижу, прям важного. Можно оружие какое-нибудь, я не знаю, ножик там. А, -а, -а еще лучше какое-нибудь ружье. И, кстати, по-моему, ты вышел куда-то не туда, тебе не кажется? Мне этот движок очень напоминает движок этого. Метро Экзодус. Прям вот графон очень похож. Может, на том самом. О. Черт, где я? Это похоже на замок Дракулы, либо на Хогвартс какой-то. От Хогвартса, значит, я бы не отказал, знаешь, от пира там. Была было аккуратно. Все хорошо? Все хорошо. Не, реально очень похож. Движок, вот прям вот графон, очень похожий на Экзодус. Я практически даже отличия не вижу. Так, Котяра о, для котов... какого что, что это такое? Что за звуки? Я все еще в поисках оружия. Мне нужно оружие. Ой, о инвентарь, кстати. Мне совершенно не нравятся эти звуки вообще. Не, ворон это похрен, хер с ними. Я про какое-то дыхание какого-то чудища тут рядом. Так. Слушай, а может толкан зайти? Там спрятаться можно. Это туалет кровавого обороны. Мини-квест. -кров... Мини так, слушай, я прошел один домик пока что. Два домика я прошел. Тут еще два стоит. Надо зайти еще два. Мне такое ощущение, что тут за мной ходит. Что это за звуки? А, тут можно ускориться уже. Я что-то хожу, как эта твоя кулитка. Что, что случилось? Кладбище, мастерская, место ритуала. еще ритуалов нам тут не хватало. Слушай, по ты от прошлого, Итан, никогда не избавишься. Ты будешь вечно попадать в какую-то задницу вечную. А, так, понятно, замок. Кусачки бы найти... О, этот э, Вы поняли, короче. Тебе надо как-то... О! Можно сломать силы. А, ну так... Тише... просто убежали из дома. Это не твои дружки тут устроили. А, понятно, туда зайти не можешь, хорошо? О, нож, нож, пацаны, нож, нож это, нож этого, вот нож это а? хорошо. И лекарство это тоже зашибись, кстати, как его применить, никто не знает. А, вот, все. Я, я понял, все, хорошо, спасибо. Вот тут можно даже блокировать. Так, эээ. Что такое? Блять, завалило. Ну, видимо, прил через гобелен проходить все-таки. Не нравятся мне такие. Ах, <связывая> а блять! <связывая> Ты нет, чё, дурел? Звой. Кто такой? С кем пришел? Ни с кем. Там на дороге была авария и что происходит? Я не... О нет, они здесь. Кто здесь-то? И что это было? Оружие? Что? Есть с собой оружие? Нет, откуда? Есть. Бери! Бери! Что случилось-то, мужик? Эй! Ты меня слышишь? Эй! Ну, с призраками своего! О! О! О! О! Что за. Может, реально не будешь стоять смотреть, как баран народ на новые ворота. Ух, Мертвец. Я смотрю, их тут много. Стоп! Тут еще. Ну, у нас теперь хоть пистолет есть. Жалко, я, конечно, не смог дробовик этого мужика взять, то, что меня тут за член укусили. Господи, боже! Ты как будто мертвецов you know, не насмотрелся. Это, это что за гадина стоит? Вы это видите? Это что за падла? Что это? <tenido thousands of trouble> <någonúde> <ap> Chandан Ты скотина, тварь! Пальцы отдай, сучара! Это что за ети? Я чё в четвертый фалэккрай попал? Черт! Да ты как будто даже что не заметил. Тебе там и ноги и руки отрубали в прошлый, в прошлый раз. Быстрее, двигай, дебилоет. А ну. Так, у меня пистолет есть. Ах ты, тварь! Он ворачивается. Какого черта? Да тебя вообще как-то прет на потерю конечностей, мужик. Капец. Только теперь-то пальцы обратно не засунешь. Как в прошлой части. Тебе их откусили, потому что Болторез Мать твою чё... Я подобрал квестовый предмет, тут был звук такой, что я чуть Штаны не намочил У меня патронов мало Тихая Радиостанция какая-то. Может на помощь удается позвать или хотя бы узнать, что происходит. Опять закрыли, что ли? Да, давай лучше забаррикадируем. Да какого хрена, блин! Че с тобой вечно не так, Итан? По тобой вещи ломаются, где пальцы откусывают. Реагент. Это мо. Ёб, твою ж мать, ты дурак что ли, совсем? И ты хочешь, чтобы я туда поднялся, да? Ты хочешь, чтобы я туда сейчас поднялся? Другого варианта я просто не вижу, тут как бы выхода нет. Блять, думай! Ну вот же, есть стеллаж! Подвинь его, да встань на него, придурок! Блин, блин, блин, блин, блин, Думай, Думай, думай, думай, думай, думай! Что делать, что делать, что делать, что делать? Может, выстрелить куда-то надо, а? Прыжок, прыжок! Нельзя сделать, ну... О! Окно! Да капец ты уворачиваешься от моих ударов! Ты в окно залезай! А-а-а! Я чё, проиграл что ли? Нет! Уйди! Уйди, дрянь! Уйди! Да сколько же тебе тебя патронов-то надо угробить, сучара, ты... Ржавые обломки, потрясающе просто! Ну вылези через окно, как прыгать? Подождите... Может я слишком тупой просто? Тут, наверное, есть прыжок, просто я такой дебил, нет? Тут нет прыжка? Что? Тут нет прыжка? Это... Все? О, радио заработало. Вперед. Вперед, спи... Если кто-нибудь из вас выжил, идите к моему... К дому Луизы на краю поля. Выжившие? Нет, блин, мертвецы с тобой разговаривают по радио. Я думал, мы из пяти вроде вышли. Так. Ну поехали, тут, наверное, можно сейчас уже выйти. Выломай-то ее, молодец. Так, а к дому Луизы на краю поля. Я услышал. Я опять слышу эту скотину. И не одну, кстати. Смотрите, сколько их там. Ну, ты же не хочешь, чтобы тебе туда пошел, правда? Я туда идти не хочу, нет, нет. нет. Тут еще их и двое. Пистолет достань тихо! тихо, тихо, тихо, тихо Дробовик, дробовик Бери дробовик, придурок Сука. Переживите атаку Тогда может наверх лучше заберемся Тут меня точно сожрут. Иди сюда, сучара, давай. Давай, подходи. Он вот отсюда не вылезет. Домой, домой! И больше у меня патронов нет. Так, минус башка одного, хорошо. Топор, топор, топор. Да не порох надо брать, а топор! А! Ты как живой остаешься при этом, Вася? Реж, реж, реж. Он ему по горлу, блин. Пор... Ножом режет, его похрен вообще Как я должен это пережить? Тут три ублюдка на меня валятся Так, отсюда Перезаряжай Да вы охренели совсем, я смотрю, реально Ой-ой-ой Держись, держись брат, держись а теперь вали. Меня тут уже ждут. Меня тут уже ждут. Да сядь ты, блин. Все, вали отсюда. Просто, просто беги. Просто беги. Да ни хрена себе. Вас что так много, ебать. Да просто, просто, просто бегом. Просто бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. бегом. Баррикадируй, баррикадируй! Баррикадируй! Откуда? Откуда? Что? Откуда? Откуда? Откуда? А, ну охренеть помогло, твою мать. Держи, держи, держи, брат, держи! Режь, дебила, режь, дебила, режь, дебила, дебила, его, тупо, ублёт, Мочи, козла, мочи, вали его, придурка! Давай, ка Иди сюда, падла, давай, давай, давай, здесь отдавливать. Капзда тебе, Итан, по-моему. А что я должен делать-то тут, алло? Мне конец! Беги, придурок! Беги, беги, беги! Беги! Я еще и полечиться не могу, мне нечем! Давай, давай, давай! Твою же мать, мне конец! Мне конец! Да куда я тут, блядь, должен идти? Это пиздец, я не могу понять, что мне надо делать. Я не могу пережить атаку, меня ебут во все дыры. Садись. Садись! Сядь! Ну сядь! У вас еще и лошади есть? А это что за чё-нибудь Ты похож на Атласа из этого. Из Нарнии. И тебе привет. Эм... Пока я могу выразиться так, что... Я могу сказать о том, что мне надо срочно перенастраивать управление на... На control удержание присесть, потому что это просто невозможно с этим блин, на кнопку. Ты что там перевязываешься? Ну, хотя бы так. Бабуля. Эй, постой! Мне всегда нравилось, вот когда вот люди вот так вот выходят, знаешь, я просто показываются, типа, Эй, милак, смотри, иди за мной. Ни слова тебе не говорят, должен, блин, догадаться, я не знаю, кем ты должен быть. Бабуль. И в жизни, и в смерти мы вас а, вы кто? Здесь небезопасно, спрячьтесь в дом. Мне кажется, Шучайте. она без тебя знает. Эй, вы меня слышите? Ну.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 Нет, стой! Где Роза? И что за матерь Миранда? Он звонит по всем нам. Они уже рядом. Роза здесь? В этой игре есть хоть один нормальный, адекватный человек, которого не должны грохнуть через секунду. Я в шоке. Если нормальный человек, которого я увидел за эту серию, это был дед его сразу же грохнули. Что здесь происходит, блядь? Ладно. Давайте в следующей серии продолжим. Я пока что... Я просто вах. В смысле, под впечатлением от игрушки. Мне, в принципе, понравилось пока. Это, конечно... Вы поняли. Да. Спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, как вам хочется. Пишите в комменты. Продолжим в следующий раз. Пока-пока.